А всем привет, с вами Черри. Да, наконец-таки я взялся снимать эту фиговину. Это новая часть у меня бомбит. Погнали, ребят. И сегодня у нас э, новый канал. Сегодня меня, так сказать, Бомбит на второй уже канал по счету. Канал Official Wales, ребят. Что ж, давайте же мы посмотрим. Почему же у меня на него так бомбит? Опустимся на самый низ. Самый первый его видеоролик. Я не буду смотреть вот эти все гайды. Это, в принципе, гайды, это очень хорошо, ребят. Если человек снимает гайды, ну, значит, что-то в этом смысле. И я не буду говорить, что это плохо. Наоборот, это хорошо. Идем дальше. Знакомство с каналом. Есть видео. Давайте же его прямо сейчас посмотрим. Я его открываю. Да, ребят, кстати, напомню, что изначально его канал назывался просто от Смурфа, но это как бы не минус и не плюс, это что-то между. Ведь многие, наверное, ютуберы, когда только начинали, выбирали себе прозвище, имя, и ник. Я тоже был в том числе, так что забьем на это. Интро, интро тоже оставим. В общем говоря, здесь все понятно. Человек рассказывает о том, как часто он будет выпускать видео, и что вообще тут будет. Но идем дальше. Играть на аккордеоне. Нахрена? Ребят, вот я думаю, среди тех, кто посмотрит этот ролик, очень мало людей, которые любят играть на аккордеоне. Это вообще кому надо? 40-летним дядькам или 50-летним, которые выступают на свадьбах с аккордеоном, которые уже в Зюзе напились? Зачем? Если ты играешь, ты играй. Зачем других обучать? Никто не будет. Э это никому не надо! Ну, согласитесь со мной. Разве кому-то это надо? Нет, это... Ладно, окей, хорошо. Он сказал про прохождение игр. Давайте посмотрим, какие же прохождения игр у него здесь вообще были или есть. Я вижу разве что самп. Самп, ребят, полгода назад он записал самп. Две части, давайте вот... Быстренько, вот, буквально пробежимся по видео, я не буду основном показывать, что почем в этом видео, просто... Так, вот, стоп, вот, вот, вы все это видите? Вы вот, вот это вот, вы, это, да, ВК, ёб твою налево-то, Короче, ребят, видео монтировал в пробной версии Видеомастер, понимаете? Как бы... Я не знаю тогда, в чем он монтировал другое видео, вот это вот знакомство, но вот это он точно монтировал в этой программе, ведь это, блин, тут видно. Сам минус в том, что существует куча программ, просто дохренище, ребят, программ, у которых нет рекламы снизу. Её просто ни снизу, ни сверху, ни сбоку нет рекламы, ни в начале видео, ни посередине, ни на весь экран, просто ее нету. Допустим, та же программа Camtasia Studio, 7, 8 часть. Я сам раньше в ней монтировал. Удобная программа, все легко, все понятно. Но, блин, у человека не хватает мозгов, чтобы вбить в интернете бесплатная программа для видеомонтажа. Или хотя бы обучиться тоже Sony Vegas. Я раньше тоже, мне было сложно, но я научился благодаря другу. Тут тоже можно было легко обучиться благодаря гайдам на YouTube. Но нет. Ладно, это фигня, окей. Допустим, еще тот факт, что видео э, квадратное. У него маленькое разрешение, но как бы сама, само качество видео нормально, но вот разрешение его маленькое, оно квадратное, просто квадратное. Э, э, это еще один минус этой самой программы, которую он монтировал. Ладно, окей, идем дальше. Дойдем до конца видео. Где-то вот до 9 минут. Вот, да, без... Вот. Дима. А, почему же я дошел до конца? Просто смотрите. Все, я поделюсь. Все. Видео кончается. Не привет, не пока. Ну, не знаю, насчет привет было ли, оно я не смотрел. Но это не суть. Идем дальше. Есть вторая часть. Ребят, она идет 7 минут. И... Вторая часть – это продолжение первой части, но, как бы вам так сказать попроще, он просто не смог смонтировать, он не смог склеить эти два видео, у него вышло бы на 17 минут, 17 минут – это нормально. А, ребят, знаете, почему он не смог это сделать? У него нет ни одного видео больше 15 минут. На Ютубе есть такая фиговина, я забыл, как она называется, но Изначально, когда ты только создаешь канал, нельзя снимать видео больше 15 минут. Просто нельзя, там надо галочку специально поставить, чтобы было можно. Мне можно, я поставил, я могу снимать видео больше 15-20 и хоть больше часа. Но судя по тому, что у него нет одного видео и больше 15 минут, и даже вот эти два видео он не смог совместить, он просто не нажал на эту гребаную галочку, ребят. Не смог смонтировать, склеить два видео. Я уже забил на то, что они квадратные Ладно, окей Хорошо, дальше идут опять гайды Трейлеры и все такое Как отключить Автообновление Windows, это ладно, это хорошо Я не спорю, это очень даже Хорошо, потому что людям надо Как-то объяснять и что как Хорошо Хедшот. начинаем играть как раки Хэдшот, господи Вот, да, вот тут есть еще три игры но я не буду брать их во внимание возьмем во внимание его вайн ребят сейчас смотрите вот вайн как он выглядит вот так просто смотрите Как выглядит нормальный человек, который делает вайн? Как выглядит человек с лишней хромосомой, который делает вайн? Вы, вам понятно, да? Ну, вы поняли. Паша Микус и Уэллос. Микус хотя бы умеет делать вайны. Я точно не смотрел их все и вообще не помню ни одного его вайна. Но, блин, я знаю, что он их умеет делать. Я знаю, что у него канал основан на этом. Но... Вот это вот, ну, вот то, что вы сейчас посмотрели, это, это пипец, ребят, просто у меня нет слов. Идем дальше. А, вот, ребят, меня убил один его ролик. Этот ролик был два месяца назад. Он называется «Почему нет видео? Вся правда». Давайте же зайдем и посмотрим, почему же у меня он так бомбанул. Том, почему не так, Спасибо. Вот из-за этого момента он мог вырезать, во-первых, то, как чихнул его оператор, во-вторых, э -э вот эта камера, это он на чё снимает, на телефон, у которой измазана камера, я не знаю, это что это? А в третьих, вот вы сейчас только что это видели, возьми. Сигарету. Вот у меня после этого жутко ну, Ребят, я очень негативно, негативно отношусь к сигаретам. И я против этого всего. Не знаю, как вы, и как бы это все ваше мнение. Это лично мое мнение, что я сейчас говорю о нем. Неужели нельзя было, блин, смонтировать, вырезать это? Просто не вставлять «возьми сигарету». Блин, вот нафига? Зачем? Возьми нормальный телефон, возьми даже фотоаппарат, я на фотоаппарат сейчас снимаю, господи, ребят, неужели нельзя снять нормальные ролики? Ну вот зачем вот это вот снимать? Нет роликов, кому это интересно? Да блин, почему и Ванга не снимают ролики про типу, почему нет роликов? Потому что это никому не интересно, ребят. Если человек не выпускает ролики, значит на то есть причина, но эту причину не надо знать. А это, ну это бред, вот, окей. Я даже не хочу смотреть дальше, но я просто промотаю куда-нибудь на минуту. И что там? Ну, как я уже сказал, время есть, но... Но вот еще что я заметил, у него есть время, ладно, но нету компа, хорошо, это проблема, я знаю, я его прекрасно понимаю. Найди себе пряморукого оператора. Или снимай сам себя. Или купи штатив. Зачем он берет такого криворукого оператора, который держит телефон вот так, вот так трясет его, как будто у него, э, не знаю, блин, даже не знаю, как-то эпилея все началась. Мне просто жутко бомбит на это все. Ладно. Фух. Успокаиваемся и идем дальше. А Дальше опять идет гайды, и вот вы сами можете видеть на экране. Но теперь э, последние три видео. А, Первое три видео, которое вышло три недели назад, называется 5 случаев жести на заброшках. Э, включаю и буквально покажу вам суть. То есть я включу видео и все. Видите? Вы, вы это видите? Нет? Снизу было написано, если кто не заметил, «Парень э, решил сходить э, ночью на заброшку». И сразу сбоку автор. «Ванёк Продакшн». Хорошо, но, блин, это даже не он делал. И знаете, как э, делают многие, вот э, тот же, допустим, «Бабл», да? или «Сливки шоу», или «Дай 5, или вообще кто-либо кто другой. Они хотя бы делают закадровый голос и рассказывают, что происходит в видео. Здесь же человек просто стырил с чужого канала видео, или даже может не с канала, а просто кто-то залил это в ВК или в другую сеть, куда-нибудь залил, а он это взял, залил себе на канал. И будто это сделал он. 5 случаев в жести, ну, тут вот одна жесть, это первое видео, тут э, человек пришел на заброшку, и на них вылетел тип э, с ножом, потом человек, который снимает, достал пистолет, и, короче, они разошлись, в общем, это не суть. А, вторая, я не знаю, одна только первая часть, как бы, если пять случаев в жести, то, блин, тут должно быть именно 5 видео от разных ребят, но, ребят, здесь все видео, ну хотя, я не знаю насчет всех, да, все. Вот я прямо сейчас смотрю, и мы можем заметить, что вот один человек, один человек, вот он в углу, и все это время он снимал. То есть все вот эти вот якобы пять случаев от одного человека. Где пять-то? Хоть цифры расставь, где первый, где второй, где третий? Нет. Он также стырил это видео. Самые жестокие падения руферов. это тоже по-любому стырил. Я даже не смотрел это видео, но вот сейчас я посмотрю и отвечу вам на этот вопрос. По-любому он тоже его стырил. Здесь человек не упадет. Я же знаю это. Я смотрел этот ролик. Вот этот ролик я смотрел на другом канале, более популярном. Он его тоже стырил. Это видно. Зачем, вот, я просто не понимаю, зачем заливать чужие ролики на свой канал? Причем даже хотя бы не делая ничего своего в этом ролике. Просто взял и залил. Для просмотров, так, блин, эти ролики не набирают много просмотров. Особенно если ты там ничего своего не делаешь. Если ты хотя бы рассказывал, то это было бы понятно, это было бы интересно, но это непонятно, это неинтересно. Не снимай, не надо. Или хотя бы, блин, научись монтировать, хоть чуть-чуть, хотя бы склеивать ролики, но ты же этого не умеешь. Велос, Андрей, его Андрей зовут, ребят, если я ничего не путаю, извини. Позови человека, который разбирается в видеомонтаже, хоть чуть-чуть, который умеет э, склеивать, вставлять текст и все такое. Позови его. Попроси его помощи. И, и все. Пусть он тебе поможет. научить нормально монтировать, всегда может выйдет что-то годное. А не вот это. Но это, это не годно. Это отвратно. Не надо так делать. Вот, ребят, в общем, у меня и бомбануло Новелиса. наконец такие. Многие меня уже просили снять видос по этому поводу. Вот, пожалуйста, я его снял на ваш суд. Всем удачи, всем пока. С вами был Череп. До скорого.